Пролетает снежинка, как огромный седой вертолет. На виске расчерри жилка. Все проходит и это пройдет. Разыгралась стагнировая погода. Здесь в июле с погодой беда. Я друзей не видал по полгода. Я жены не видал никогда. От снега достану морожен, Отогрею и высосу сок. Тихо сохнут портянки в гороши, И палатки добротный кусок. Мы свои не меняем привычки Вдалеке от родимых домов, В рюкзаке моем сало и спички. Тургенева восемь томов, но ты моя нежная Пери, мой надежный страховочный крюк. Через бури снега и метели я тебе эту песню дарю. Пусть мелодия мчится как птица, пусть расскажет ее перебор, что куда я на вашу столицу вот, вот такой вот настоящий прибор вокзалы, кладу и аллери. на москве мозг концерты, мозгас, колы у школа, с его юбилеем, я кладу 850 раз на убогие ваши суждения и в прижимистый бардак я делю с большим наслаждением, я кладу на московский спартак Понять вам живущих в квартирах И до разом студентам женам Красоту настоящего мира Где бродить только на мужика, Где не любят сараи мужинки И похожая на самолет Над костром пролетает снежинка Как огромный седой вертолет